Кот из дому мыши в пляс. Каждый суслик – агроном. Можно бесконечно долго цитировать русскую народную мудрость, но вот ощущение такое, что как только у гегемона стряслись какие-то проблемы, каждый суслик решил, что он действительно агроном. И вот мы уже видим, как Пашинян с Алиевым обстреливают друг друга, но страдают при этом мирные люди. Как Эрдоган на себя пытается натянуть на голову вот этот вот султанский головной убор, как Макрон заявляет, что он там самый главный, а Меркель вообще никто. То есть сейчас такое ощущение, что многополярность, объявленная Путиным, как будущее планеты, каждый лидер и лидерка, воспринял по-своему, и все только сидят и ждут, когда же рухнут США, чтобы уж тогда-то порезвиться. Так, может, лучше бы остался этот чертов гегемон, и хотя бы порядок в мире какой-никакой был. Или другой появился гегемон, который всех поставит на место. Но это без большой войны, наверное, уже не получится. Вот с этого мы и начнем наш большой часовой разговор с Марком Анатольевичем Соркиным прямо сейчас. Марк Анатольевич, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Сергей. Но видите ли, в чем дело? Будем говорить так. И однополярность, и многополярность – это крайности. Для того, чтобы мир спокойно существовал, нужна биполярность. Необходима определенная система равновесия. Давайте вспомним не так давнее прошлое, собственно говоря, нашу жизнь в СССР. Мы четко знали. Что нам противостоит империалистический мир, что у нас есть определенное количество Нет, союзников, большой. есть определенное количество стран, которые, как говорится, готовы с нами вместе бороться против империализма, а их, так сказать, определенная решимость подкреплялась тем, что СССР гарантировал им надежную защиту. Понимаете, в чем дело? Если мы с вами внимательно посмотрим на историю человечества, мы увидим очень интересную картину. Обеспечить безопасность самых разных народов могли либо в феодализме, то есть сильное государство с абсолютной монархией, централизованным управлением, надежными вооруженными силами, которое будем говорить, привлекала на свою сторону феодалов самых разных стран, а для феодалов, собственно, ничего не менялось. Он как, говорит, грабил своих поданных, так продолжал грабить. А если еще новое государство снижало ему налоги и не влезало в его религиозные дела, то это вообще рай земной и э, полная нерва. Социализм мог это обеспечить тоже, но социализм обеспечил это на ином идеологическом уровне. То есть он говорил, нам не важно, какой вы национальности, какого вы вероисповедания. Вы гражданин нашей страны, вы гражданин нашего союзного с нами государства. Поэтому нас не интересуют ваши национальности, ваши вероисповедания. Вы соблюдаете законы, и все становится на свои места. Буржуазное общество это обеспечить не может. Что может предложить буржуазное общество тем странам, к которым она приходит? Мало того, что там свои угнетатели, трудящиеся. Появляются новые, более хищенные. То есть гнет на трудящиеся добавляется. А кому этого хочется? Вряд ли народы этих стран хотят. Опять же, будем говорить, сепаратизм местных э, капиталистов. Им не хочется делиться с более сильными капиталистами. В результате этого начинаются э, разговоры о суверенитете, незалежности, неподлеглости, э, там, соборности, черт и дьявол. Если при феодализме, извините меня, что украинскому полковнику из, так сказать, войска, будем говорить, гетмана. Что грузинскому князю, что армянскому мелику, что азербайджанскому хану, что э, туркестанскому беку был все равно. К нему в религию не лезли, от него налогов не требовали и жили себя мирно и спокойно, только, как говорится, не воюй с Россией. Прекрасно. Социализм между всеми республиками, границы чисто номинальные. Кто куда хочет, доедет работать, учиться. Как говорится, и никто не поражается в правах из-за своей национальности или приверженности той или иной конфессии. А вот буржуазия, особенно в период кризиса. Это отдельный разговор. Потому что никто не хочет терять свои доходы. А значит их надо у кого-то отнять. Вы посмотрите. Вот э, в советское время э, какие проблемы были между Азербайджаном и Грузией? Да никакие. Не было проблем. Почему? Да по одной простой причине. Кто куда хотел ехал кто хотел где учиться, и никому ничего не угрожал. При царизме взаимоотношения между армянами и азербайджанцами и со времен армяно-татарской резни в Баку были весьма напряженными. И смогли это примирить только, извините меня, бакинская коммуна. Вспомните, 26 бакинских комиссаров. Степан Шаумян, Мишадей Азизбеков, Алексей Джапаридзе, Иван Фиолетов. Там еще, я уж по фамилиям всех не помню, но когда они стояли перед расстрелом, когда вместе кинулись на, э, так сказать, конвоиров, которые готовы были их расстрелять, им не было важно, какой кто из них национальности, Но все они были коммунисты. И вот это братство, Советский Союз выстраивал. Причем, будем говорить так, это шло через серьезное, будем говорить, подавление национальных элит в той же Средней Азии. Если мне память не изменяет, то э, где-то примерно в 20-30-е э, годы сменилось 12 э, раз руководство в туркестанских республиках в Средней Азии пока значит, не пришли люди, которые, как говорится, понимали, что это такое, не пришли коммунисты к власти. А остатки того, будем говорить, байства остались. И вот, будем говорить, то самое среднеазиатское дело, оно выявило его, когда, извините меня, у родственника там чиновника высочайшего ранга, но из самых высоких, бедный нищий родственник хранит ведро с золотыми публикушками. А когда следователь это обнаруживает, он сжигает себя, потому что он должен отвечать за порученному ценности. И вот здесь мы опять-таки говорим о новой общности людей. Ведь если мы сейчас посмотрим, что происходит вокруг Российской Федерации, то мы увидим, что в мире не осталось спокойных мест. Извините меня. Давайте начнем с Востока. У Китая серьезные проблемы с Ульгурами и с Индией. У Индии серьезные проблемы с Пакистаном и Китаем. У Ирана серьезные проблемы и с турками и с Америкой. Про Турцию я вообще не говорю там, черти что, из Букубантик. Перебаломучен Магриб. Посмотрите, что делается в Европе. Даже, казалось бы, спокойные скандинавские страны после действий таких личностей, как Брейд, они не могут чувствовать себя безопасно. Российская Федерация осталась на этом фоне неким таким относительным территорией некой стабильности. Марк Анатольевич, вот здесь у меня к вам корневой ключевой вопрос. А На ваш взгляд, вот этот организованный или неорганизованный хаос, он конкретно кем-то глобалистами, рептилоидами, кем-то инспирирован? И Россия опять, как и во времена железного занавеса, вынуждена окружать себя от запада вместе со своими тогда союзниками или же это какой-то естественный процесс вот сто лет прошло после октябрьской революции народ как-то утихомирили успокоили, накормили, Советская была система, антисоветская, они конкурировали, боролись за людей, потом Советский Союз рухнул и вот э, люди, пролетариат остался в общем-то у разбитого корыта, что у нас, что на Западе потеряли те льготы, гарантии, которые были. И вот э, Россия каким-то образом бережется. А западный мир и, и, и Центральная Азия, и, и США, и бог знает еще где, там всякие Франции и Турции даже, они все почему-то подвергнуты вот этому непонятному ни для кого цветному революционному э, порыву. Объясните, пожалуйста, это кем-то придумано, или же это естественный ход, процесс событий, и люди просто начинают, э, даже не отдавая себе в этом отчет, как те же белорусы, которые жили, в общем-то, хорошо, но кто-то им сказал, что надо идти с БЧБ-флагами и хулиганить начинать. Видите ли, Сергей, естественно, в человеческой жизни только инфекции. и смерть. Все остальное, извините меня, это определенные процессы. Мы с вами много раз говорили о новом периоде капитализма под названием либеральный глобализм. Либеральному глобализму не нужно государство, оно ему мешает. Транснациональная корпорации оно мешает. Ее задача, извините меня, эксплуатировать те или иные ресурсы того или иного региона Земли, которое ей удалось как с каким-то образом занять. А государство в этом и мешает. Государство надо платить налоги, государство платить таможенные пошли. Надо подчиняться законам государства. А они этого не хотят. Поэтому очень легко внести на эту территорию хаос. Вы знаете, в свое время, будем говорить, я читал одну очень интересную книгу в детстве, князь Серебрян. И вот там очень интересный разговор. Между князем Серебряным и Борисом Годуновым. Вот Борис Годунов спрашивает его: "Вот скажи, князь, вот ты едешь по лесной дороге и видишь, как разбойники напали на человека, раздевают его, грабят. Что ты сделаешь? Говорит, ну, достал бы саблю на них, ну, говорит, на трети много, на четвертый сам бы богу душу отдал. Себя погубил и об не спас. Он говорит, а ты бы что сделал?" А я дождался, когда они грабить бы кончили. И крикнул бы, что Степка себе взял больше мишки. Они сами друг друга перережут. И вот этот процесс и происходит. Стравленный народом. Рассказ о том, что вот этот Степка взял себе больше вас. Значит, надо его выгнать. А вот он я. Или он. Или я. Вот он я. я вам дам... Молочные реки, кисельные берега и, как говорится, интернет-закусков. Ведь поймите правильно: кто больше всех протестует сегодня во всем мире? Вы обратите на это внимание, это люди, я уже говорил, которые по 10-12 часов в день проводят в интернете, в виртуальном пространстве. Там нет государства, там нет закона. Там ты можешь нарисовать любую карикатуру под любым псевдонимом. Единственное, что плохо, там не кормят. А когда хочется есть, ты из виртуального мира уходишь и сталкиваешься. А вот на государство, а вот на незакон, а ты им должен сливать. А тебе не хочется. Ты привык к свободе, ничем не ограниченной в интернете. Дай тебе свободу. А то, что свобода – это осознанная необходимость, я тоже не понимаю. И, по сути дела, их свобода – это колоссальная несвобода для всех остальных. Для меня одного – свобода, для остальных – колоссальная несвобода. Этого они не хотят понимать. Поэтому бузят. Ну, бузят, где успешно, где не успешно. Но транснациональные корпорации заинтересованы в процессе уничтожения государств, как таковых. Поэтому они и готовы это все оплачивать. Не случайно, где бы вы ни копнули какую-то революцию, торчат уши сороса. Марк Анатольевич, ну вот когда не было еще интернета, было кино, телевидение, ну кино прежде всего, помните, человек с бульвара Капуцинов, когда девушка Феста говорит ему, сделай мне как в кино, а он говорит, нет, ну там сначала должно пройти, вот поцеловались потом переспали, потом 9 месяцев ты вынашиваешь, а потом бэби у тебя появляется, нет, говорит, сделай мне монтаж, как в кино, вот советские же люди тоже, когда смотрели американское кино, чем нас купили тогда горбачевцы, Яковлевцы тем, что, вот видите, как у них хорошо, нашим говорят, для того, чтобы это сделать, необходимо перестройка, перестройка, ускорение, там все эти дела, надо собраться, сделать, построить, создать, и тогда вы будете получать благо такие, как но это тогда не капитализм, а просто трудящиеся работают. Они говорили, нет, сделайте нам, как в американском кино, монтаж. Сразу, что раз, мы ни хрена не делая, получили все. И украинцы поперли на Майдан именно так. Они ведь хотели без виз жить, как в Европе, кружевные эти э, э, да, панталоны да, да. и все остальное прочее. Сергей, вы знаете что? Вот э, за мою достаточно уже долгую жизнь я обратил внимание на один очень нелицеприятный факт для подавляющей массы людей. Ни во что так охотно не верят люди, как в халяву. Понимаете, в чем дело? Вот хочется ему халявы. Ну, очень хочется. И вы знаете, я вот, когда еще при Советском Союзе, позднем в Советском Союзе, уже вел беседы со своими рабочими, когда начинались эти процессы, я ему говорил: "Ребята, ну не бывает так все просто". Мне этот самый тогдашний мой, будем говорить, в цеху в партбюро был представитель товарищества суда, очень толковый рабочий, высококвалифицированный ладчик по зуборезным станкам. Это одна из самых высоких специальностей. Вот, будем говорить, он мне говорил. Это все ваше мое общее. Вот придет хозяин, все нормально будет. И мне еще в лицо. Вы нас 70 лет обманывали. Я говорю, Виктор Семенович, ты член партбюро. Я беспартийный. Ты кто кого обманул? Ты меня или я тебя? Ну ты же разберись в таком случае. Ты уже, говорю, лет 20 член партии. Я беспартийный. Вот. Понимаете, в чем дело? И вот не так давно встретил я этого человека. Он стоит, извините меня, ему уже прилично лет, он старше меня, но он вынужден, извините меня, на рынке тележку эту с мясом толкать. Ну, так получилось. Я Говорю, ну что, доволен? Да, зря мы вас не слушались. Так мне говорит тихо. Ну, что теперь сделаешь? Ну, ошиблись мы за ошибку и плати. У каждой ошибки есть имя, отчество и фамилия. Вспомни, как ты э, эти самые вывешивал э, комсомольскую правду, в статьи со всякими там коротичами и прочими, мы э, говорим, э, брехонами. Вспомни это. Ты это делал? Делал. Так и отвечай теперь за это. Ты заявление в партию писал? Писал. Ты писал, хочу быть в первых рядах строителя коммунизма? Писал. Отвечай за свою подпись. Ой, Марк Анатольевич, вы не понимаете, ну человек же и может ошибиться. Я говорю, человек может ошибиться. Ну его и наградил, как говорится, природа разумом для того, чтобы он оценивал, ошибается он или нет по ситуации. Вот так разговор и окончился. Неинтересно мне стало с ним разговаривать, честно говоря. Ну, опустился человек на ноль. Из высококачественного, высококлассного специалиста, на наладчика превратился, извините меня, в рыночного возщика тележки с мест. Марк Анатольевич, но ну, это э, человек пожилой, человек, который пережил всю трагедию и катастрофу Большого Советского Союза вместе с соотечественниками и, наверное, в конце концов дошел до этой мысли. А вот юные мальчики и девочки, школьники, студенты, которые сегодня идут за Тихановской в той же Беларуси, ведь они-то э, привыкли жить в тех же условиях тепличных что жили мы, советские дети и подростки, юноши в Советском Союзе. А вот сейчас им как бы... но ну, с другой-то стороны, они же имеют интернет, они же могут при желании посмотреть на мир не через розовые очки, а «нормально». И понять, что не все там мазано вот этим медом, что там надо тоже трудиться, и что там тоже есть свои социальные проблемы, расовые, сексуальные, какие угодно. Но нет, они же все-таки хотят, геть ведь Москвы, я уже видел молодых людей с транспарантами черными, на которых белым написано «Кремлевские оккупанты», геть там с Белоруссией. То есть вот эти ребята, видевшие Украину, они все равно пытаются повторить украинское самоубийство. Сергей, когда у человека отсутствует напряжь способность к критическому анализу, это невозможно его остановить. А его, ему сейчас не учат. И не учили последние лет 40. И даже больше. Вот я бы сказал, эта эпоха началась с момента выхода на экран фильма «Доживем до понедельника». Вспомните, как там свободу человеческой личности понимали. И учитель заставили за правильное поведение, за то, что она пресекла хулиганскую выходку человека, который хотел сорвать урок, потому что не подготовился к контролю. Ворону запустил, класс. Когда пытался это пресечь. Ей, понимаешь, абструкцию устроили. И она пришла перед ними извиняться. Вместо того, чтобы выкинуть вон из школы этого мерзавца волчьим билетом. Понимаете, в чем дело? Вот о чем идет речь. Но как же, он же творческая личность. Оно же стихи пишет. Оно же там в кого-то уже влюблено. Как же так? Оно же человек, это не человек. И еще пока. Потому что свои личные интересы он ставит выше интересов всех остальных. Вот о чем идет речь. И это база либерального глобализма. Эти люди не понимают, пока еще, что 90% из них либеральным глобализмом востребованы не будут. Они этого не понимают. А вот побузить на улицах, а почему бы нет? Они придут домой, папа с мамой накормят, мама постирает одежду, папа проследит за тем, чтобы там, если кровать сломанная, починить ее. Почему бы нет? А почему бы не побузить на улице? Ответственность это нет, ответ... Марка... Марк Анатольевич. Ответственности с детства надо приучать, но я вот смотрю на сегодняшние школы, сколько есть всяких комитетов, родительских, попечительских, омбудсмены детские, они ведь бдят и следят, не дай бог учительница смотрела на этого ребенка ребенка на ребенка нельзя э, голос повышать ребенка нельзя перетруждать не дай же ж бог урок труда или он помоет класс вместе с одноклассниками это же просто вот э, использование рабского детского труда дети растут хамами э, скотами и быдлами которая презирает взрослых они ненавидят и не считают учителей равными себе он э, как э, покупает проститутку, мы платим за школу, ты обязана меня обслуживать, тварь дрожащая, а я буду снимать на видео, как мой одноклассник тебя унижает и потом выкладывать в социальные сети. А не дай бог учительница ему подзатыльник дает с волчьим билетом к чертовой матери. Я вспоминаю, что для меня советского школьника был учитель. Да мы с придыханием относились. Классный руководитель это вообще полубог был. Учительница начальных классов мы гордились, если она разрешила. За руку с ней идти в школу. Мы возле дома ее встречали и толпой э, шли с учительницы со своей. То есть, вот учитель для нас было божество. А для этих учитель это вообще не человек. Как мы хотим, чтобы мы воспитали поколение э, тех, кто будет э, прорываться в космос, э, строить э, какие-то супергорода будущего, если они э, не воспитаны. Сергей, а буржуазии это нужно? Буржуазия заинтересована в атомизации, заинтересована в том, чтобы они объединялись только для бунтов и протестов, которые можно выставить как будем говорить хулиганство и отсутствие любого понимания социальной проблемы. Ведь любой протест чем заканчивается в данном ситуации либо разбитым стеклу витринной магазина, либо перевернутой подожженной машины. Как апофеоз это в коктейль Молотова брошен полицейскую машину. Это апофеоз. Все. На этом-то остановились. И вот это и нужно либеральному глобализму. Потому что это уничтожает государство. Когда правоохранительные органы, когда учителя, когда, извините меня, врачи видят такое отношение к себе, говорят, вы оказываете нам платную услугу. Я плачу, и будь добр. Понимаете, что я Я налоги плачу. Значит, я, ты у меня, как говорится, мой служащий. Вот о чем идет речь. И ведь я подчеркиваю, а буржуазное общество медленно, наверное, к этому шло. И сегодня оно находится в том тупике, когда оно не может обеспечить одинаково всех благами. Она может обеспечить, ну, одну десятую часть населения Земли, не больше. А остальными что делать? А остальных надо, извините меня, перевести в разряд, будем говорить, стада. И регулировать его популяцию некачественными лекарствами, некачественным образованием, некачественным воздухом, некачественной водой, некачественной едой. Низким уровнем образования. И, наконец, масс культурой А еще лучше, извините меня, всякого рода электронными гаджетами, которые человека при, будем говорить, систематическом постоянном использовании, просто оглупляют, дебилизируют. О чем идет речь? Именно об этом. Потому что буржуазии нужна покорная масса. Тупая максимум необразованная, которую можно в любой момент между собой стравить. Ради получения увеличения своих прибылей. Вот о чем идет речь. Почему Российская Федерация пока еще остается уголком стабильности? Ну так получилось, что либеральные глобалисты э, не добрались до, будем говорить, определенных центров. Остались кое-где люди, которые сохранили кое-какое советское наследие. И в военно-промышленном комплексе, и в медицине, и э, в образовании. Ну, сохранили пока еще. Но ведь образование добивает. Вспомните Фурсенко высказывание. Наша задача подготовить образцового потребителя. Не гражданина, потребителя. То есть не человека, а желудок. И вот вся эта свистопляска с ЕГЭ, откуда за взялась? А это означает, что, извините меня, исчез всякая возможность отбора при получении людьми высококачественного высшего образования. И когда, извините меня, в ВУЗе, ну, процентов 10-15 мест бесплатных, остальные платные, то это получается как у Лауше в Кошкином, э, в Кошачьем городе, да? Не успели зайти в школу, уже им вручают сразу аттестаты зрелости. Мол, получили и идите. Вот о чем. Марк Анатольевич, я вспоминаю времена 90-х годов, когда у нас в одном только Симферополе несколько десятков появилось вузов, в которых можно было в принципе не ходить. Там приходили преподаватели из разных вузов, они умудрялись одновременно работать в 5, 7, 8 институтах. Они же преподаватели вешали на доску объявлений, сделаю курсовик, сделаю дипломную работу, столько-то стоит. То есть этот же учитель, этому же ученику за деньги делал вместо него домашнее задание получается. И в итоге эти ребята 5 лет или 4 года там сымитировав учебу в вузе, получали... Диплом с гербовой печатью об, о высшем образовании. И вот таких образованцев в стране стало огромное количество. Я сейчас вот про Украину, где э, тогда находился Крым. Э, вот насколько э, сейчас, по-вашему, система высшего образования может стабилизироваться у нас в стране, насколько есть надежда, что э, дипломированные специалисты будут действительно специалистами в своих отраслях. Есть. Три необходимые вещи для этого. Первое. Вернуться к советской системе образования. Забыть о всяких ЕГЭ и прочей чушь. То есть, школьный экзамен – это школьные экзамены. А если ты выбрал себе институт или университет, изволь сдать экзамены и учиться там. Второе забыть о платном образовании в этих вузах. Туда должны поступать те люди, которые обладают не толстым кошельком, а достаточным уровнем знаний. И, наконец, третье. Начиная с третьего, четвертого курса, человек должен постоянно ежегодно иметь практику по работе по своей специальности, по которой он учится. Вот тогда мы получим классных специалистов. В противном случае этого не будет. Понимаете, в чем дело? Вот о чем идет речь. Но сегодня, извините меня, если по, по советской системе принимать высшее учебное образование, на бюджетное день не поступит никто. Извините меня, я вспоминаю в прошлом году Экзамен по русскому языку ЕГЭ, видите меня, 23% <смех> смогли сдать этот экзамен. 23% умеют писать грамотно. Это что? Иностранный язык? Или это родной язык? Ведь о чем идет речь? Если государство обеспокоено своим будущим, оно обязано готовить кадры. Как говорил Иосиф Серёнович, кадры решают все. И вот здесь, как говорится, это как, будем говорить, компас не может существовать без полюсов. Потому что, с одной стороны, свобода творчества, с другой стороны, железная дисциплина. Человек должен ясно и четко осознавать, что он работает на общество. Не на себя любимого и на свой карман, а на общество. Что жизненные блага он получает как следствие своей работы, а не как априори. Понимаете, в чем дело? И вот здесь я еще раз говорю. Вот то самое школьное образование тот самый учитель начальных классов и дает первую основу этого всего. Почему я всегда был сторонником того, чтобы исключить, максимально исключить влияние семьи на процесс образования детей? А только потому, что первые эгоистические тенденции ребенок получает в семье. Сколько раз наблюдал я такую картину. Ты зачем Петьке свой кусок хлеба с маслом, это твой кусок. Ты зачем Ваське дал покататься на велосипеде? Это твой велосипед. Вы такого не видели? Ни разу, Сергей? Думаю, что не раз. А вот это и то самое закладывается. Мое. Значит, никому не дам. Ни с кем не поделюсь. Ничего не отдам своего. А чужое прихвачу. Марк Анатольевич, я предлагаю немножко сменить тему. Смотрите, у нас ну, молдавские выборы обсуждать не будем, там как бы все понятно. Очередной сценарий попытка цветной революции, туда уже и люди специально обученные приехали. А вот страна Гегемон, куда мы не можем приехать и провести им цветную революцию, она научилась это делать сама у себя. Такой вот, простите за выражение, анонизм. Они на других тренировались, чтобы себя добить. Именно тем, как та змея, которая сама себя своим ядом укусила. И вот хотелось бы понять, чего вы ожидаете от 3 ноября и от после 3 ноября, самое главное. И чем это может быть э, как в позитив, так и в негатив для всего остального мира. Битва национал-консерваторов и битва глобалистов за э, американский Белый дом. 3 ноября я сомневаюсь даже, что будет объявлены результаты голосования в ночь с 3 на 4. Значит, их будут тянуть до момента, пока на почтах в Штатах не вскроют письма с бюджетня. И Идут возможные всякие манипуляции. Но могу сказать ясно. Если победит по подсчетам Трамп, демократы этого не признают и выведут на улицы своих людей. То есть БМЛ, Антифа. И прочую, будем говорить, гоп-стоп-публику, которая в третьем поколении уже не работает, а сидит на вэлфере. Если победит Байден, Трамп этого не признает. Не случайно он провел 9-го судью в Верховный суд. И теперь там 6 сторонников Трампа, три сторонника Байдена. То есть республиканцев, демократов. И тоже выведет своих людей на улицу, но здесь выйдут уже другие. Выйдет тот самый ржавый пояс. Люди сейчас в Штатах. Обратите внимание: одна часть срочно уезжает в отпуска, куда-то там за пределы Соединенных Штатов. Другая часть закупает оружие, то есть готовится к боям. Чем они кончатся? Трудно сказать. Высшее руководство армии заявляет что он не будет вмешиваться. Но многозвездный генерал, их там, ну, может, 800-900, может, тысячи человек. Но есть там, извините меня, честолюбивые полковники, бригадные генералы, генерал-майоры, которым тоже хочется стать многозвездными генералом. И они прекрасно понимают, что демократы им этого не дадут. Почему? Потому что Трамп с самого начала заявил, что я до 2,5 триллиона готов выдать на военный заказ. 2,5 триллиона долларов. А это, извините меня, и рабочие места, и вооружение для армии, и развитие определенных структур армии. И вот здесь, опять-таки, будем говорить так. Посмотрите, вот совсем недавно. Филадельфии. Пьяный человек с ножом в руке кидается на полицию. Полицейский открывает огонь на поражение. Он, Я его убиваю. И немедленно, извините меня, поднимается такое, что дальше некуда. Посмотрите, что происходит э, э, в Пенсильвании. Посмотрите, что происходит в Поршмуте. В поршмурсе 120 дней не прекращаются бойни. А ведь все это инспирировано, будем говорить, Демократической партией США. Они выпустили джины из бутылки. Как все справиться? Как это кончится? Я не знаю. Но я твердо убежден, что у глобалистов есть запас. Есть резерв. И что американские вооруженные силы без протектората не останется. Для этого есть такая страна, как Англия. В которой она сейчас, извините мне, очень любопытное переименование Министерства иностранных дел произошло. Оно теперь называется Министерство иностранных дел и Содружество. В Англии были сосредоточены все деньги Евросоюза. В английских банках. И Англия сможет содержать. Те самые вооруженные силы. Которые э, больше не будут управляться. Из какого-то центра Соединенных Штатов. Будет это или не будет. Посмотрим. Но вероятность весьма велика. И не случайно Англия ушла из Евросоюза. Она знала, наверное, что она делает. Вот в Европе, извините меня, начнется то же самое. Там столкновение между религиозными деятелями ислама и остальным населением неизбежно. Понимаете, религиозные люди очень не любят, когда скрабляют их чувства. Понимаете, я атеист. Мне все равно. Я ни в какого бога не верю. Но есть вещи, которые не Нельзя оскорблять чувство верующего человека. Нельзя заниматься светотаством, богохойством. Нельзя. Ты можешь высказать человеку один на один, что ты думаешь по этому вопросу. Попытаться ему это доказать, что его вера это некое заблуждение. Но глумиться над чувством верующих нельзя. И вот сейчас это происходит массовым порядком в Европе. И ведь посмотрите, ведь, собственно говоря, а как отзовется это среди латиноамериканских стран? Ведь там очень сильны влияния католиков. Там, пожалуй, только в Латинской Америке осталась чистая католическая религия. После энциклики, после Папы о возможности гомосексуальных браков. То есть, вспомним из Библии, за что, собственно говоря, Саваоф сжег Садом и гаморов Не за гомосексуализм ли? Вот, то есть, на сегодняшний день э, римский папа присоединился к садомитам. Ну что ж, они сами выбрали. И поэтому-то вот это вот религиозное противостояние, с одной стороны, оскорбление чувств верующих, под видом, а, это свобода слова, на кого хочу, на говорит рисую карикатуру. А с другой стороны... Неприятие, оскорбления, будем говорить, религиозного символа, это, знаете ли, серьезная вещь. Это такая, может быть, кровавая э, яма, что не перебраться. Марк Анатольевич, тут вот события последних дней и часов очень интересные. Поручили полякам с литовцами навести порядок в Белоруссии, поджечь ее так, чтобы как Украина полыхала, и чтобы между старым Евросоюзом и Россией было вот это вот пламя, чтобы они не могли как-то хоть чуть-чуть скоординироваться и сблизиться. Не получилось у поляков в Белоруссии пока. Так что придумали интересное? Сейчас с теми же символами, с теми же вот пальчиками, вот этими вот кулачками собираются девочки. Там какая-то битва против абортов. А суть не важна. Причины, почему поднимать против партии справедливости народ, не самое главное. Главное это поднять и устроить конфликт, устроить революцию и противостояние внутри, Раз не получилось белорусского, ну значит будет внутри польского общества. Как вам видится вот такая консервативная католическая Польша и попытки Запада поджечь ее, раз не получилось поджечь Беларусь? Видите, в чем дело? Это не попытки. Польшу подождут. Не простят им а, гейфризон. Фрай, точнее. Понимаете, зону свободную свободного не простят. Ведь, будем говорить так, забыли поляки одну старую поговорку славянскую. На чьей телеге едешь, того песенку и пой. Вы не захотели ехать на социалистической машине? Вы пересели в буржуазную телегу? Вот теперь пойте их песни. А не будете петь? Извините меня, вас разделят. Как когда? -то. Только делители уже будут другие. Хотя Германия в этом вопросе будет присутствовать. Она никогда не простит Польши, будем говорить, Силезию и Данцика. Никогда. И постарается эти земли вернуть. А будем говорить так. Вы думаете, чехи или венгры забыли, как Польша отбирала у них Тешинскую область, у Чехословакии? Как за Доломитовые Альпы тягалась Венгрия? Я думаю, не забыли. Не забыли. Я думаю, они поучаствуют, так сказать, в небольшом дербане. И вот здесь, опять-таки, я подчеркиваю. Вот здесь вырисовывается система, на мой взгляд, вырисовывается система биполярного мира. С одной стороны, англосаксонский мир, и неважно, кто там будет доминировать. Америка, Англия это будет англосаксонский мир. А с другой стороны, славянский мир. И вот как расположатся в нем соответствующие силы, я тоже не знаю. Дело в том, что, например, на мой взгляд, Китай из международных раскладов выпал. Нет надежной армии, нет надежных вооруженных сил. Только позавчера на последнем пленуме Син Си сказал, мы, решая экономические вопросы, упустили, собственно говоря, составляющую силовую. И нам надо срочно с этим делом что-то решать. У нас нет надежной армии. Но ну, если такое говорит Генсек, китайская компартия на пленуме КПК, значит, он, наверное, знает, что он говорит. И, по сути дела, в сегодняшних раскладах Китаю уготовлена пассивная почва. Его из Африки выкинут, ему защищаться нечем. Его из Латинской Америки выставят, ему защищаться нечем. Значит, ему надо прибиваться к более сильному игроку, поскольку рядом, будем говорить, территориальные претензии Индии и возможность э, э, радикального исламизма э, через Уйгуров. А я еще, извините меня, не вспоминаю Японию, Тайвань и Южную Корею, которые тоже, в общем-то, Китай имеет определенные претензии. Куда ему деваться? Значит, ему надо искать того, кто с одной стороны сможет его защитить, а с другой стороны не потребует сильно большой контрибуции за это. Ведь посмотрите все переговоры э, Китая с, э, с Соединенными Штатами, с Трампом. Китай ведь постоянно прогибается, постоянно отступает. Ну, вот сейчас надежда у него, может быть, демократы победят у Китая. Байден дружественно более-менее относится к Китаю и враждебно к России. У Трампа наоборот. Будем говорить там. Но они не понимают, что дружественные отношения на словах ничего не значат. Что там, где речь идет о прибыли, о чистогане, там слова ничего не стоят. Вот о чем идет речь. Поэтому вырисовываться систему биполярного мира. Получится это или нет, я не знаю. Потому что в России, на мой взгляд, к сожалению, буржуазность. А это значит, всегда будут коллаборанты. Всегда будут люди те, у которых интересы не в нашей стране, а за рубежом. И это будут достаточно влиятельные люди. Который... Марк, Марк Анатольевич, но ну, такие же влиятельные люди в свое время после смерти Сталина пришли к власти и э, постепенно, не торопясь, превратили Советский Союз в то, во что он превратился в 1991 году. Поэтому и тогда, и сейчас, да и во все времена, и у Петра Первого были такие же коллаборанты в окружении, и у Александра Невского, которого изгоняли из Новгорода э, купцы-бояры, они же были э, каждый за свой э, капитал готов был биться, да? Но не, не готов был биться за суверенитет, за город, за народ. Видите ли, в чем дело? История это такая вещь, из которой обязательно отделка рот. Что можно противопоставить либеральному глобализму? Только одно. Глобализм коммунистический. То есть, любой народ, который подвергается атаке, либерального глобализма, может попросить защиты усиленной социалистической страны с надежной защитой от внешней агрессии и способностью к автарке. Такая страна сегодня одна – это Россия. Для того, чтобы решить проблемы, которые стоят перед Россией, Россия должна отказаться от буржуазной общественно-экономической формации, восстановить социализм, ликвидировать частную собственность со средств производства, перейти к приоритету трудового человека, а не менеджера, топ-менеджера и вообще владельца средств производства. У владельца средств производства нет государственных интересов. У него интерес один, его собственный карман. Ради этого он продаст все на свете. Вы знаете, был очень интересный эпизод где-то я читал, сейчас уже не помню, когда начинались вот эти события 38 года в Чехословакии. И вот э, разговаривал наш советский человек э, из посольства с одним э, человеком на улице. Он говорит, ну как вы не хотите попросить нашей помощи, ведь Гитлер же придет. Он говорит, э, если вытаскивать с формата бумаги, если Гитлер придет, мой бумажник останется при мне. А если в, э, в Прагу придет ваш высоты Маршал Буденный, у меня даже кольцо не останется. Вот и все. Ну, вы знаете, я смотрел фильм Петр Лещенко. Замечательный сериал э, э, с Хабенским в главной роли. Так вот, очень э, показательно было э, Кишинев, по-моему, да, или Бухарест там, э, не помню, хозяин ресторана который стал директором ресторана, потерял собственность, когда пришли красные. То есть пока было буржуазное местное правительство, все было хорошо, музыка играла, он зарабатывал, и богатые люди отдыхали. Потом Гитлер пришел, немецкая оккупация, он богател, у него все прекрасно, и тот же Лещенко у него там пел. А потом пришли большевики, это в нашем российском фильме показано. Все, чувак все потерял, он э, голодьба, он нищий, он в лучшем случае будет зарабатывать плату маленькую получать ужас ужас и показывают НКвидистов, которые избивают этого лещенка эту ирину несчастную убили в тюрьме. И я понимаю, что внутри нашей страны не только Чубайс отключал э, стартовые площадки ракет, стоявших на боевом дежурстве в, в 90-х годах, и не рабище, только да, Силуанов требует подводку, э, грохнуть э, российскую э, армию на 100 тысяч человек там, или еще на что-то такое, но и вот в кинематографе сидят ребята, которые делают все, чтобы наш народ страшно ненавидел собственное отечество, посыпал голову пеплом. Каялся, унижался и просил непонятно у кого, непонятно за что прощения. Главное, ненавидел свою страну и ее историю. Видите ли, в чем дело? Есть два вида предателей. Одни предатели и Они получают за это деньги, им ставят определенные задача. их не так много. Подавляющее большинство предателей без не случайно есть старая поговорка. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Я еще раз могу повторить только одно. Человек должен ясно понимать. Понимаете, их девиз. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Если не дано предугадать, не говори это слово. А если сказал, то будь готов за него ответить. А то, как я слышу, ну нельзя же за слово убивать. А слово убивать... Извините меня. Знаете, я вспоминаю свое детство. Ну, я в том же городе и живу. Ну, вот я жил неподалеку от этого, в доме бабушки. И мы по утрам ходили на колонку за водой. Вот ведро, значит, воды из колонки набираешь, два ведра и несешь домой. И там, как правило, человек 5-6 стояло. И вот, значит, там был один преподаватель из Битва, И там появлялся, значит, постоянно тоже мужичок один, значит, рабочий завода, Ну, такой, знаете ли, ну, типичный русский человек. Может быть не очень высокообразованный, может немножко не понимает юмора. И на свое несчастье он натолкнулся на то, что как только он появлялся, этот преподаватель институтский, начинал над ним, как говорится, подшучивать. Причем шутки каждый раз стали все изощреннее. Мужичок уже боялся э, колонки подать. увидит его. И, наконец, видно, однажды подвыпил. Он просто подошел и дал этому интеллигенту помощь. Ну, тут, знаете, тогда у нас, как сейчас помню, участковый дядя Петя, значит, подошел, пойдемте за мной, увел обоих, вернулись, значит, там, оштрафовали, конечно, этого мужика, но с тех пор интеллигент перестал на сниматься, И он осмелел, он даже свою, эту самую дворнягу стал выводить гулять на улицу, этот мужичок. Человек, над которым издеваются словом, имеет право и прямо обязан защищать себя теми методами, которые находятся у него под рукой. В противном случае, извините меня, если кто-то более изощен в лексике, он просто уничтожит этого человека. До смерти убийства доведет. А вот если он будет знать, что он получит соответствующий ответ, он 10 раз подумает какое слово ему произнести, произнести и произносить ли вообще. Я временами смотрю, как выступает Жириновский, когда он во всем обвиняет большевиков. А вот большевики, мне так его спросить, а 400% инфляции тоже большевики сделали в 16 году. А про в 16 году тоже большевики ввели. А... Армию Рененкампа, армию Самсонова Рененкамп продал, это тоже большевики. А Радников 5 разряда до 54 четырех лет стали в армию призывать. Это тоже большевики. Что ж ты врешь, негодяй. Марк Анатольевич, к сожалению, к огромному время подошло к концу. Спасибо вам огромнейшее. Очень Извините был рад пообщаться. До скорой, надеюсь, встречи. Будьте здоровы, самое главное, и приходите так, к нам толком, почаще. Так, не сам только о событиях поговорить. Хорошо. Спасибо, до свидания. до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, Марк Соркин был Ой. нашим собеседником. Всем вам спасибо за внимание, за ваши комментарии. Ну и до скорой встречи. Пока.